Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами будем дегустировать вино из сорта Галант. Не показываю, как я наливаю из бутылки, потому что в бутылке даже не разливала. Вино, скажем так, довольно юное, хотя у нас уже случился Новый год, уже такие вина считаются без срока выдержки. Вино урожая уже <laughs> прошлого года, ну... В бутылке я не разливала, не так давно оно закончило брожение, было снято с осадка, и мы начинаем его пробовать. Но, конечно, прежде чем мы будем дегустировать, стоит сказать немножко о технологии, по которой оно было сделано. Технологий винных на самом деле много, и для Галанта в этом году я пробовала уже в прошлом. А карбоническую моцерацию. Что такое карбоническая мацерация? Это брожение целыми ягодами. Вот Некоторое время она бродила целыми ягодами, потом мы его отрисовали, а потом оно завершало брожение при очень низких температурах, буквально 5-6 градусов, а бродила долго, а потом уже отбродила, была снята с осадка, и вот, собственно говоря, теперь мы его будем пробовать. Первое, о чем, конечно, следует сказать, это о цвете. Сейчас мы посмотрим его так плохо видно на белой салфеточке. А вот, смотрите, что интересно. Гланд, сорт темный, это раз. Во-вторых, даже в рефрактометре у нас немножечко сок такой розовенький. Тем не менее, смотрите, вино, оно я бы сказала, не совсем красно, оно темно-розовое. Вот. Тут не так уж мало и а, налито в бокал. Чуть-чуть камера дает желтоватые оттенки. Вот. Но оно такое а, темно-розовое. Вполне вероятно, что это из-за примененной технологии, ну, меня этот цвет абсолютно не смущает. В общем-то, он мне даже нравится. Когда я снимала его с осадка, оно еще было такое слегка мутноватое. То есть, осветляется оно все-таки долговато. Вот, немножко еще мутноват. Ну, здесь уже, вы видели, полностью прозрачное. Прошло где-то недельки-две. А в небольших бутылях, бутылках оно стояло, поэтому довольно быстро осветлилось само. Вот я сейчас с вами сижу, и у меня эти куслинки. Потому что запах просто невероятный. Это леденцы. Такие фруктовые леденцы, такие вот стекляшечки. Это легкая цитрусовая нотка. Это, как мне кажется, нотка арбуза. В общем, такой фруктовый взрыв. Вот один запах, он тут по всей кухне у меня царит. И если бы сейчас вот кто-то зашел, то это было бы слышно. Это же все сохраняется во вкусе. Да, он не такой мощный, как запах. Но тем не менее, все вот эти фруктовые нотки, они есть. И что интересно, когда я сняла галант с осадка, я его выставила уже на балкон чтобы оно охлаждалось, и потом, когда пробовали небольшую партию холодного, я была вообще в таком разочаровании, потому что запах есть, а вкуса нет. Совсем нет. Как так? Куда что ушло. Ну, стол ему постоять и подогреться, и вкус появился. Вот этот яркий фруктовый а, насыщенный вкус. А что еще хочется сказать, что вино имеет такую определенную плотность, и я бы даже сказала текучесть. Вот оно такое обволакивающее. А, наверное, это то, что называют округлым вином. Оно то по бокалу видно, такие а, красивые ножки. Хотя, хотя вам не так видно, к сожалению. А Бывает, вот бокал постоит, и прям такая вот сетка, такая плотная очень вот из этих ножек. Вот, к сожалению, не могу вам на камеру показать. Это надо на, на каком-то фоне. Поверите на что. я. Очень плотные ножки. По спиртуозности, честно говоря, я вам не назову конкретную цифру, потому что, напомню, карбоническая мацерация, ображение целыми ягодами, и установить точный уровень сахаристости там невозможно. От 20 до 22. Я некоторые ягодки измеряла, ну, примерно вот так. Соответственно, итоговый спирт примерно 11-12%. Спирт чувствуется, но не во рту, а вот здесь Выпиваешь глоточек, и там становится так приятно, приятно тепло Я вообще очень восприимчива к спирту в вине Я не люблю спиртуозные вина И как только там вот начинается во вкусе чувствуется нотка спирта ну, Все, мне не нравится Вот здесь этого не чувствуется При этом вино плотное, фруктовое, такое обволакивающее и согревающая вот здесь не во рту а, конечно же долгое приятное послевкусие хорошая кислотность кстати недавно в одном из даже наверное не в одном из роликов про вино я услышала такую интересную вещь что кислотность это не ощущение кислоты а то сколько слюны у нас выделяется когда мы сделали глоток так <смех> Вот здесь слюны выделяется много При этом вкус настолько гармоничный вот. Глоточек выпил И хочется еще, еще, еще Удивительный вкус Удивительное вино К сожалению К превеликому его получилось В этом сезоне ну, По определенным причинам очень мало И это было не просто Микровинодель, а супермикровиноделия Всего лишь 2,5 литра но оно, оно того стоило, чтобы попробовать, как это все получится. Более того, вот это вино, это то, что можно и нужно пить молодым. Конечно, я его выдерживать не буду, но, во-первых, малое количество. И я считаю, что вот, вот когда оно такое вкусное, вот, вот его надо выпить именно в таком вкусном состоянии и всем этим насладиться не надо откладывать на потом. Возможно, конечно, оно и вытяжки побудет, но голланд сорт мускатный. И, в принципе, мускатные сорта они выдержку не любят. Они любят молодое состояние и их хорошо выпивать в молодом состоянии. И когда у нас нет возможности выдерживать, когда нет выдержки у нас, то вот это очень хороший вариант. Как в плане технологии, так и в плане вкусовом. Не могу сказать, что было бы в другой технологии. Хотя в прошлом году я пробовала в Игрисном. В Пятнате, но не такое вкусное получилось, конечно, это было год назад. Тем не менее, вот это вино меня просто потрясло. Вкусом, ароматикой, всем остальным. При желании, я даже думаю, что можно чуть-чуть... Оставлять сахара. Та же сахаристость галанта она позволяет делать вино с остаточным сахаром. Вот можно немножко сахара оставлять, стабилизировать, и это получится прекрасное полусухое вино. Потрясающее полусухое вино. Даже вот в таком сухом состоянии оно невероятно вкусное. И, честно говоря, для меня это такое открытие, когда я попробовала, я носилась вот так вот, и говорю, какое чудо у меня получилось, потому что это действительно чудо, это потрясающий вкус, сложно, сложно это описать словами. Это, конечно же, нужно пробовать. Ну, пару слов о самом сорте. Сорт достаточно неприхотливый, раннего срока созревания. В моих условиях даже вот в этом году, в прошлом, с учетом затяжной весны, с учетом такой достаточно плохой осени, я его сняла, наверное, в первой неделе сентября. Вот так вот. И в этот момент уже был сахар 20-22. Можно набирать чуть больше. Фенольная зрелость уже тоже была. Также, вот, по прошлому сезону могу сказать, что галлант из тех сортов, у которых сахар слабо размывается и при этом очень быстро восстанавливается. В плане сахара накопления сорт потрясающий. И вот те, кто хочет сладенькое, не надо добавлять сахар. Берем высокосахаристые сорта и потом просто можно будет останавливать брожение на определенном этапе хватит там и для всего и для нормальной спиртозности и для того чтобы вам оставить немножко сладенького при этом вы еще получаете потрясающую ароматику ну а так по болезням он достаточно устойчивый повторю сроки созревания ранние такой сорт в принципе опять же достаточно легкий в уходе и